Не могу тут вещи находятся. Еще? еще мы не закончили. Мы закончим. Рабочий день. Так пожалуйста. мы еще не закончили. А, выйдите, пожалуйста, вот рабочий день закончился. Руки. Еще Кините. раз еще раз вам говорю, выйдите, рабочий день говорю. закончился. Мы еще не закончили. Мы закончили. Так это работа. Мы еще не закончили. Помещение. Сотрудник полиции тоже не закончил. Я еще раз говорю, покиньте помещение. Вы сейчас будете ко мне принимать физическую силу. Что? Не стоит. Ну не трогать меня. Такого красивого сказать. молодого, как же. Мне, это... Поэтому не тяните свои ветки. Мои ведюка. Знаете что? Вы свои ветки видели? Ветки не тяните, моя та. Ветки видели свои? А мне не ветки, а руки. Да, во-первых, mm -hmm. во-вторых, Покиньте. еще? Ничего. Не тяните их и полтора метра держите в дистанцию. Что он еще скажет? Отойдите от меня. Это вы не снимаете? Снимает девочек на трассе. А я фиксирую. Завершите свою. Нет. и выходите отсюда. Нет. А вот вторая девушка, знаете, вот да, сообщение для протокола, вот Алена, она, вот она сначала говорит, чего, пришли, ну, придетнуться хотим, вот, потом ей кто-то позвонил, ее как подменили почему-то, а вот Алена нас проконсультировала, мы Алене сообщили, что собрались сегодня там э, девочек посетить, э, а там без маски тоже не обслуживают, а маски у нас старые, как-то бесплатные. У нас занятия проституции в стране запрещены находимся в городе Герой Ленинграде, с нами сегодня канал Яковлев Лайф. подписывайтесь на канал Кирилла Яковлев Лайф. жмите на долбанный колокол, чтобы быть в курсе. А находимся мы на... ...вытречный 1, ждем вторую под названием по быстрой так быстрые деньги, и сейчас отмониторим их. Ну, по вопросу о быстроденге к вам сегодня А как же, да? Да вот скредитнуть у вас решил, думаю, дай заеду В общем, на улице проституточки, на дом один находится конторка Быстро бабки написано я Сейчас еще и оскорблять. Кого? Что сделать? Оскорблять. Кого? У вас вот за углом написано, на улице "Проституточки", на ну, дом один. офис быстро бабки, думаю, да, я зайду в офис. А вы кредит мусса. Вы же даете займы? Ну, вот, значит, все правильно, значит, правильно мы пришли. Пожалуйста. Приведи друга и получи 500 я друга привел. Приведи друга и получи 500 рублей. Я привел друга. А, нет, я первый зашел, ты я тебя привел. Так что 500, 500 рублей, нет. Потом будет рублей. Не, я его привел, я отвечаю, у меня есть доказательство вот, видеофиксации как раз. Сначала же, сначала же он зашел, потом я. Ну-ка пошел, вон отсюда. Я сейчас тебя чуть позже приведу об условиях хотел вас узнать ой я не знаю давайте ой. посчитаем вместе какая сумма требуется смотрите а, у него короче вот как у вас белая так у него черная да вот у него маска а вот эта зафаршмаченная стала ему сейчас даже а, в дикси сделали замечание по этому поводу ему сделали что-то говорит не имеете права снимать кто-то да. тупит у вас по телефону причем жестко, жестко. А, у них тут, смотри, объявление висит жирное. Вот, офисбанка снимать камни. Какая-то чушь. Очень плохо слышать. ч то присаживайся иди, что-то в ногах нет, правда. Оговорили говорили быстро деньги, а тут очень долго деньги получаются, да? да? Я отказываюсь от того, чтобы вы меня снимали, у меня именно это полное право по закону По какому? По компании это прописано Сошлитесь на норм права? Э, вот юридическая информация для клиентов Какая? Открывайте, читайте Ну найдите прям, ну, сошлитесь на нормативный правах, права, права. который запрещает видеосъемку да, Что? Я что, весь этот должен что ли, читать? Но, вот все это? Здесь все про видеофиксацию? Не все. Ну найдите тогда, держите. Сами найдите то, что можно... Нет, вы найдете, высылаетесь. А, я уже вызвала полицию. И что? Я хотел с вами вот по продуктам поговорить, чтобы... Полиция будет займ выдавать. Ну, займ-то полиция будет удавать. Я правильно? пришел про займ разговаривать. Видеосъемку вон, вон у вас ведется тоже. До... Ну, и, ну, идите вон свою камеру тоже, демонтируйте тогда. Вы пришли в ну, я общественное место пришел, открытое вот для общего доступа. Общественное место, это, знаете, общественное. общественное место это вот место для открытого доступа. То есть есть сюда возможность зайти посетителям. Это общественное место. Не общественное место, это у вас дома. Я к вам не домой в гости пришел. Вот так они займы выдают, блин. Пришли кредитнуться. От каких сумм у вас уже? Э, ну скажите хотя бы. Может, нам вообще не к вам? Я не знаю. Нам в полицию. Нам в полицию? А по поводу? Т Там займы выдают, что ли? А сколько полиция займы выдает? Суммы какие? От и до. Скажите, это ваши партнеры? Хорошо, сейчас узнаем. Давайте узнаем. А вы-то от каких сум займа выдаете? Вы да, у меня спросили. Алло, вы, вы меня до этого спросили, да, о Алло, том. А что происходит? А, то есть она еще и была болка, она а говорит, да, уже она вызвала. Выведем полицию пожалуйста. Рассказывайте об условиях пока, что ли, пока ждем. Ну, вы можете пока наш паспорт доставать. Но все равно вам подобен. Ну, вы мне пока про условия расскажите. Сейчас полиция приедет, Полиция расскажет условия получения займов. Вашу Масочку, быстро о деньгах. Да. Так я да. пришел кредитнуться, вот как раз на маске. Вот понимаете, я объяснял вам про маски вот в начале видео, да? Вот она какая-то вот, вот эти зубы уже начали чуть-чуть отрываться, угу. осталось замызганное там. Мы пришли сегодня кредитнуться, да? Нам да. нужен какой-то займ а, получить. Вот просто запачкалась, да, маска. И мы хотели кредит на маску, оформить, еще кое на что кое-что купить да, на да. Э, деньги, которые вот взяли бы э, именно займ. Mm -hmm. Вот, понимаете как? А вы даже не сообщаете, на каких условиях. Mm -hmm. Вдруг у вас бешеные драконовские проценты мне не подойдут условия. Как у вас правильно должность называется? Подскажите, пожалуйста, там кассир, оператор или специалист? Mm -hmm. Как? Mm -hmm. А как? Ну, вы так со всеми клиентами разговариваете, да? А, вот, специалист по микрофинансовым операциям. А, вот, специалист по микрофинансовым операциям. Девушка вот, бежды, вот, чем Вот девушка, девушка компетентнее, может быть, не вот. Я Я планирую взять микрозайм. <зам>. Я не знаю еще, хочу ли я здесь его взять или нет. Но мне до сих пор она не может объяснить условия предоставления займа. Uh, uh, я же должен знать, каких слов беру. Вот с этим человеком. Мы Понимаете как? Можете помолчать ну, пока. Пожалуйста. у нас нет. Пожалуйста. Так мне о них кто-то может рассказать. Вот я... Что она не могла сказать? Что она тупит? Не нужно оскорблять. Пожалуйста. Тупит это глагол. Это не, не может являться оскорблением, Ален. Я говорю, что делает человек, на мой взгляд. А человек вот просто, на мой взгляд, тупит, реально и конкретно. Вот. Кто мне из вас готов объяснить Условия предоставления займа? Вот она сначала спросила, Ален а Какая сумма вам нужна? Я говорю, Хорошо, сейчас давайте прикинь, почитаем После этого она куда-то там позвонила Или ей кто-то позвонил, уже не помню И все, ее как подменили Она стала резко некомпетентным сотрудником Условия у нас простые 1% в день Можно угу. оформить до полугода От 1000 до 100 тысяч рублей а, от 1000 до 100 тысяч. Давайте тогда сумму прикинем. Сумму э, принимает решение у нас программа. Если хотите оформить, давайте паспорт. Нет, какая требуется, э, э, сейчас я определюсь по-быстренькому. Есть у вас возможность записать? А, вот запишите, пожалуйста, у меня правая рука больная. Э, у ну, вас руку, не, не могу, я, не, я не могу выкинуть э, этот чудо. Отложите телефон. Можете записать? Маски маски, э, 100 рублей. Записали, нет? Да. Где? Я записала. Где вы записали? -то? Вам нужно на бумаге это записать? Да, да, я в столбик потом это посчитаю вот, в голове, прикину прям. Давайте запишем. Так, маски 100 рублей угу. напишите. Угу. Мы просто это, собрали сегодня э, к девочкам в гости, в салон там в один, да? А, Uh, у них вход в масках uh, Видите, баранавирус, у вас вход тоже в масках, да? Везде Ну вот, вот uh, И даже девочки тоже вход по ма... с масками Вход с масками обслуживали уже без масок у них Вот uh, uh, маски 100 рублей uh -huh. uh, uh, yeah. uh, Сколько там мартин сейчас стоит? Uh -huh. uh, короче, это uh, Ну по акции возьмем, что там дешманские Мартир большой пузырь Тысяча uh, рублей там сто рублей да бухло тысяча сто рублей хорошо вот бухло тысяча сто рублей вы не написали что бухло мартини я сокращу бухло пишите пишите презервативы презервативы сколько сейчас все какие получше конкурсы дюбриса там по 12 штук там они Сколько? По тысячу? Еще 2-400. Вы запрещаете здесь вести видеофиксацию да. сейчас? Запрещаете. Да. На основе чего? Сошлитесь на нормативно-правовой акт? Я вам показала папку. Что, папку? Папку? Папку. папку? Где мне там найти? Что мне там? Тысячу бумажек ваших перебирать. Находите с... и показывайте. слайд. Если вы снимаете да. закон, это ваша ответственность. Ну, вроде знаю, а может быть, вдруг, вдруг вы правы, какой закон, я не знаю. Прям покажите пальцы, вот, на что ссылаетесь. Ищите в интернете и маску наденьте правильно. Вот в интернете о чем? А вот. маску наденьте правильно, а как правильно маску управить? Ее лицо замазать, да? Вот это не ничего Еще что то лицо замазать. ваш могу не замазать. Хорошо, нален а дайте, пожалуйста, мне э, да, там штукатурку, шпаклевку или чем я лицо на да, видео. надо сейчас замазать. На, на видео. На видео? Нет, телефоны замазать не буду. Вот лицо. Вот, не с этой стороны. Не с этой стороны. Телефона, а вот этого У вас какие-то вопросы конкретные есть вот для? Чего да, стоит это за сотрудник, который запрещает видеофиксацию, у меня возник резко такой вопрос. Ведется грубо к клиентам. Ну что, неизвестно, где менты твои? Ну, тоже думаю где. Тоже думаю где. Вот у всех одна проблема, у всех одна проблема. Где менты? Почему менты так долго едут? Вот интересно, сорок сорта в этой территории. нет? Какое дело у вас тут? Района. ну это понятно а, а их есть отделы отделов, вот, есть 54 например отдел, есть 55 44 отдел какой конкретно я не знаю ну, к вам не приезжали никогда что ли? то есть она вот у вас как старшая по офису которая не желает представляться никогда так не тупила, чтобы на клиентов вызывать полицию клиенты ведут себя неадекватно, но не ну, то есть она э, сейчас вызвала, э, получается, что согласно ее мнению, кто-то здесь из нас ведется неадекватно, что ли? Точно. Нет, бы на Хантере выезжали. Подрывать им все надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось? Кто вызывал? Что случилось? А вот я вызывал. Ну, давайте по порядку тогда. Что, только раз, что случилось, мы от вас слышим. Только здравствуйте, что случилось? Мы от а. вас услышим. То, что поздоровались так бодро, хорошо прям. А, что... Ружеского полномочного отдела полиции. Вы заявку давали по 112? Так, вы заявку давали по 112. Это, наверное, фамилия, имя, да. отчества, Я да? вас спрашиваю, вы давали заявку? Я давал, слышали? я уже сообщил. Да, Документики можно ваши посмотреть? Нет, нельзя. Так, вы отказываетесь предоставить. А, не считаю нужно. Так. Я в том, что заявитель... Ну, заявитель предоставляет документы. На основании чего еще? Личность предоставили вашу. За новости. Вашу личность. Вы отказываетесь предоставить. Вы правильно? хотите проверить сейчас документы? Но ну, я заявление у кого буду принимать? У гражданина. у гражданина. Не могу вам утверждать, гражданин вы или нет. А кто? А кто? Я не знаю, может, вы гражданин Российской Федерации, может, вы. А на кого он а похож? У вас есть основания не доверять гражданам или что? Давайте, я вас не вижу. Давайте вспоминать основания, когда вы имеете Смусью? право требовать документов. Вы заявку подавали? Заявку? Да, да, по 112, ну, по 112 я сообщал оперативному дежурному а По 112 о... вы не сообщали оперативному дежурному 112? почему Потому что там нет оперативных дежурных В службе 112 а, 102 есть, да, я по 102 сообщал Вы по 102 или по 112 по 102, сообщили? По 102, да По 102 вы сообщали сегодня, Вчера по 112, сегодня по 102 так, Сообщал об административном сообщали? правонарушении Вот именно я да вот на себя пальцем прям показываю Вы это кто? Александр, гражданин, гражданин. Не могу сказать. Ну, не может сказать. Вам Я Александр, заходить. правильно я вас понимаю? Да, Александр. Просто Александр. Ну, документы. у вас все данные будут заявления, я вам их надиктую. так Докум... Я вас и спрашиваю документы. Скажите, нет? я подозреваю в преступления сейчас? Вы нет. Подпадаю под какую-либо ориентировку, если да, озвучите номер. Я вас спрашиваю документы, потому что. У кого совершаю какой-либо административное право решение. У вас вот, не, несколько э, поводов есть, да? А, чтобы смотрите. требовать документы. Вы заявление правда? будете писать собственноручно? Нет, воспользуюсь 736 приказом, Хорошо, попрошу вас устной формы принять. Потому что я у вас протокол принятия устного заявления. Вот он ну, а я не обязан надо... с собой носить, правильно? У вас нет документов, правильно я вас понял? Я не помню, носить с собой я не обязан. Я вам вопросы задал. У вас да. есть документы? У меня... А, есть у меня документы? С собой. А, с собой. Вот, вы уже на факт довезли. Нет, давайте, вот у вас есть камера, можете прослушать, просмотреть. Ну, есть. Мы сейчас не будем просматривать. Просматриваться, у нас непрерывно ведется в виде Хорошо. Не имеете права вы просто так... Ну, хорошо. В общем, вы отказываетесь, документы предоставить. Мы же пока говорите, что, не что, отказываемся. Нету, или что? Я ничего не говорю, я э, не, я ши, не считаю, у кого я что у вас есть полномочия заявителю прям трясти документ. Вас... Я у вас принимаю протокол, скажите, что вы... удостоверяющий личность. Есть у вас? Скажите, пожалуйста, вот у вас нет основания доверять гражданам Я момент. не могу сказать, гражданин вы или нет. Вот. И я вам еще что раз вы испытываете, поддержав э, в руке э, документы? Вы испытываете, испытываете ли вы оргазм, поддержав документы э, гражданина в руках? Мне личность вашу удостоверить надо, у кого я принимаю заявление. О, у кого? То есть вы считаете, что я могу неверные данные сказать? Можете правильно? сказать неверные. Так я так не вот, знаю. Вот, вот, вот сейчас вы примете заявление, не будете нарушать э, прав граждан. Хорошо, А если, а, а если вашего? вдруг выяснится, что я где-то налгал, я же подпишусь по 306-й. Ну, будет она разъясняться сначала, что значит. 306. Правильно, 6. будет разъясняться, я там распишусь. И вот если я что-то где-то налгал. Это будет ваша ваша документы. Это будет ваша работа. Ищи, свищи меня. Товарищ полицейский, может быть, мент, я еще не знаю полицейского. Выражение вы выбирайте, пожалуйста. Я выбираю, я логически мыслю. Я же не знаю до сих пор полицейский вы или мент. Я еще не понял. У нас ментов нету в стране. Кто сказал? Есть фильм такой менты называется. У нас нету ментов да в стране. Показывают, да там. фильм показывают там. Фамилия, Фамилия. что только не показывают. Пишите маркин александр александрович за ваш. пишите 20 место рождения город не так быстро телефон ваш контактный а, их два а, Первый это, это а, вы... samsung galaxy a 51 для вызова полиции ваш, а, вы а номер так бы и сказали а, 8 что у вас теперь случилось так а, прошу вас установить личность а, и привлечь к административной ответственности. Не надо, быстро. Сейчас подождите. Опер спалил. пожалуйста, у рабочий день закончился. Не могу, тут вещи находятся. Как это не Еще мы не закончили. Мы закончили? Рабочий, так мы еще не закончили. Перестанете снимать. Руки. А, вы идите, пожалуйста, у вас рабочий день закончился. Руки. Еще раз, вам, еще раз вам говорю, выйдите, пожалуйста, рабочий день раз. закончился. Мы еще не закончили. День. Мы закончили, Так Мы еще не закончили, помещение. сотрудник полиции тоже не закончил. Я еще раз вам говорю, покиньте помещение. Вы сейчас будете ко мне принимать физическую силу? Что? Не стоит. Как же? Не трогать меня так. Такого молодого, как Поэтому не тяните свои ветки. Мои видео -ка... знаете что? Вы свои ветки видели? Ветки не тяните, Ветки видели свои? Ветки? мне не ветки, а руки. Да, во-первых, во-вторых, покиньте еще ничего. Не тяните их. И полтора метра держите дистанцию. Что вам еще снимать? Отойте от меня. Это вы не снимаете. Снимать девочек на трассе. Еще раз, я фиксирую. Видеосъемку завершите свою. Нет. И выходите отсюда. Нет. Согласно 19.1 КОАКРЭ, неизвестную мне гражданковат сотрудница, вот указываю вам, да, телефоном пальцами, культурно как-то говорят, да, которые... При моем посещении офиса ⁇ Быстро деньги ⁇ по адресу уточки на один запрещала мне и моему товарищу вести видеофиксацию. видеофиксацию зна знатные. Чем нарушила наши конституционные права? Чем наши конституционные права. Ну, то есть здесь в чем дело? 29-я статья Конституции, часть 4, в любом общественном месте позволяет вести видеофиксацию всего и всех. Тем более, диалогов, да, я вот здесь имею право. Здесь имеются документы, поэтому... Есть закон о защите профессиональной данных. Данности... Будьте уберут свои документы, это не наша проблема. Но я вам рассказываю. При этом не должно Итак, нарушаться наши права. Так, То есть вот я объясняю, да, дни сюда, дни протокол что э, в целях защиты своих законных прав и интересов граждане имеют право вести видеофиксацию. А вот э, я спросил, вы э, точно запрещаете вести У видеофиксацию? Вас быть расстояние полтора метра, тоже Говорит, да, запрещаю. Ну, так, Дальше. Конституционные права. Конституционные права. Точка. Угу. Э, статья 29.4 Конституции РФ позволяет вести видеофиксацию в любом общественном. Вместе. Вот Алена нас проконсультировала, мы Алене сообщили, что собрались сегодня там э, девочек посетить, э, а там без маски тоже не обслуживают, а маски у нас старые, как-то бесплантованные. У нас занятия проституцией в стране запрещены. Ну, какой, а блядь. мы не говорили проституцию? Ну вы другое сказали чуть-чуть. Ну к девочкам мы сказали, а что все девочки согласно нашему мнению проститутки договорились, блин. Ну, я мая вы юморист. Нет, не все девочки проститутки. А прочитайте. Есть ну, вот нарушительница конституционных прав граждан. Ну, заявление как-то не принято, ладно. Оп. Не рекомендую. Да. Но после сегодняшнего визита быстро деньги. Так, да, вот подошел к концу. рейд быстро деньги. Вот, 21 век на дворе до сих пор запрещают видеофиксацию. Вот они быстро деньги не ходите в подобные конторы С вами был Сан и клуб Патриот канал Яковлев Лайф из города Герой Ленинград на Уточкино А вот у нас сотрудники полиции Приморского района нарушают правила дорожного движения знак и гос госномер Роман 1671 78 регион. Вот он знак.